Ну да, меня зовут Мика Микаэла, я феминистская художница. И я считаю, что э, я считаю, что ну, некоторым образом феминистская художественная практика в отрыве от большого какого-то социального движения невозможно, по сути. И э, ну, как бы, то, что нам нужно, это нам нужно взаимодействие художников и активистов, как мне кажется, как я это вижу потому что ни один, ну, как бы, единичный протест, это очень мало, ну, как бы, нам, нам не нужен, мне кажется, единичный протест, нам нужна большая активистская сеть, которая будет э, ну, оформлять, возможно, свои акции в какое-то художественное высказывание, но нам важно, чтобы это художественное высказывание поднимало широкую дискуссию. Если этого нет то это вырождается, ну, в узкий между собойчик, как бы, для своих, как бы, вот. А мы все и так это знаем, и нам, мы и так понимаем, мы и так понимаем, почему там в городе сексистская реклама – это плохо. Нам важно, чтобы это поняли еще, там, миллион человек, вот, миллион, ну, там, женщин или людей с любой идентичностью, женщин, мужчин, там, квир, людей, трансгендерных людей, любых людей. Вот. И что пока, мне кажется, у нас нет активистского движения, эм... наша деятельность немножко ну, достаточно сильно неэффективна, как мне кажется.